которого очень удоволен в а, многих салонах но вот именно в этом мне понравилось думал что честно не обманули ничего в общем то что я хотел я купил всем рекомендую